привет сегодняшний ролик будет о том как в ноде Prism запустить несколько кошельков чтобы они все форжили потому что до сих пор возникают такие вопросы И вот у меня в телеграме тоже а, поинтересовался человек говорит, я все-таки не понимаю как это сделать например мы заходим в свой кошелек выберите аккаунт для входа у меня тут уже есть сохраненные некоторые кошельки это сделать тоже очень легко вы когда вот просто на открытой ноде, первый раз ее установили, заходите, вводите ваш приватный ключ, нажимаете «Запомнить аккаунт». И после этого он у вас тут остается. Заходим в кошелек, у нас перед глазами появляется а, все вот это. Чтобы начать форжинг, у нас тут будет подключен и форжинг «Гореть красным». Надо будет нажать на эту кнопку, ввести сюда свой приватный ключ. И нажать кнопку «Начать форжинг». У меня форжинг идет. Нажимаем «Продолжить форжинг». Все остается без изменений. Теперь, чтобы подключить еще один кошелек к форжингу, надо просто нажать на «Выход» и нажать «Просто выход». Без не вот этот вот второй пункт с остановкой форжинга. Если мы выбираем его, то на этом кошельке форжинг останавливается. Если мы просто выходим, потом заходим в другой любой свой аккаунт, или уже выбираем из сохраненных, то мы тут видим тоже, что форжинг на этом кошельке тоже запущен. И мы его не будем останавливать, мы продолжим форжинг. И вот так вот выходим, если у вас там 10-100 нот, то просто вот, вот так на всех можете запустить форжинг. Данная нода, вообще нода от разработчиков призм, поддерживает что-то в районе 100 кошельков. То есть вы сюда реально можете вбить данные от 100 кошельков, везде запустить форжинг, и он везде будет работать, пока запущен этот клиент. Пользуйтесь, все в принципе удобно, все понятно. Если у кого-то были сложности, то вот надеюсь этот видеоролик внес какие-то пояснения.